Всем здравствуйте, здравствуйте. Итак, мы с вами в прошлый раз остановились на очень интересной минуте с у микрофона, как всегда ваш много почитаемый, много ожидаемый, много обещающий не снимающий вовремя видео Вадим карта в игры на ПК и мы продолжаем с вами Let's Play Let's Play по игре Close to Sun, которая мне очень понравилась. Я думаю, что вам тоже. И давайте продолжим, продолжим этот бесконечный адский путь на в поисках в поисках. Чего сестры, сестры, да, мы ищем сестру, ту, которая мы потеряли на корабле Тесла. Я на напоминаю вам, на корабле Тесла мы ее ищем, и мы уже загружаемся сейчас. Э, все будет, вы ждете. Да, ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал, мне будет очень приятно. Так, мы это уже видели с вами. Ну и ладно. Мы это уже видели, а значит, э, вот это мы не видели, да? да. Так, э, в, жил, в, жил, в жилой в комп, комплекс, да? Мне нужно было войти, я это помню. А, сейчас, подожди, подожди, подожди, подожди, я помню. Подожди, нет. Это я помню. Yeah. Небо небольшой кэфбэк Небольшой кэфбэк Естественно, если мы главу до конца не проходим, мы начинаем заново итак давайте продолжим продолжим эту необычную сказку которая нам очень страшно Так, мы остановились вот где-то здесь мы, мы с вами мы с вами вновь пришли к тому месту которого закончили вот оно такое атмосферное очень давайте изучать изучать эту местность потому что я так помню что здесь очень много загадок и, потому что как-то я допроходил эту игру, честно скажу. Ну что обманывать своего зрителя, своего любимого зрителя. Да. Я здесь буду плутать очень долго, потому что буду говорить очень много, потому что буду теряться, я это помню. Нам надо будет открыть какие-то ворота, вот эти, по-моему, ворота. Mm. Я помню это. Так, ты кто? Давайте откроем. Посмотрим, что у нас здесь. Итак, у нас а, очередной ребус. Оч очередной ре рез ребус. А, так, один, один, 213. Так, ладно, ты запомнил. Ты запомнил, нет? Я тоже не запомнил. Давайте. Нет. Не дает он мне. Так, ладно. А, о. Окей. Не дает опять. Надо же как-то как-то понять это все. и так не дает может мне по-другому подойти к тебе нет подожди может снять напряжение нужно но он говорит нет. Так. Э, я очень хорошо понимаю. Так. Э, так, убедитесь, что активной линии горит зеленый свет. При необходимости используйте кли, линию переключения между питанием. Окей вести правильный код доступа после того как код доступа принято загорится зеленый можно прийти к шагу 3 у нас горит желтый да по-моему что-то он не горит что-то что-то что-то он не хочет у нас никак Так, неправильно. Нам нужно ввести 1-1. Давай сейчас закосячим. 1-1. 2. 1. 3. Окей, зеленый загорелся. Отлично. Так, теперь нужно от... выйти отсюда... Вот. Okay. Uh, теперь uh, нам нужно найти uh, квартиру Ады. Это это еще хуже, потому что я не знаю, где это Ада. Так, здесь у нас активировался, зажегся свет. Нам нужно найти ключи. Uh, ключи находятся где-то на втором этаже. Я помню. Либо внизу они находятся. Будем плутать здесь очень долго. Поэтому эту серию, скорее всего, мы быстро не пройдем. В этой серии будет повеселее немного. Давай посмотрим, что здесь. Здесь ничего нету. А значит, значит у нас а, все внизу. Мы спускаемся вниз а, через а, вот этот а, проход. Сейчас я вспомню, где этот проход. Да, я забыл, где он находится. Плутать будем очень так много много много ходовочно у нас здесь будет э, какой какой-то я не помню вот какой-то какой-то какая-то преграда эй ты кто так давайте изучать потихоньку <соединяющие> эй полягче я не могу ничего сделать поговорить э, так у нас здесь ничего нету я бы блин фонарик бы использовал но его у меня тоже нету Фонарик, к сожалению разработчики не дали потом света тоже не дали вроде бы в каких-то моментах света а, прям очень много а в каких-то моментах а, запомните сигма это я для себя так нам нужно будет а, чтобы найти ключи вот по этим так здесь мы были вот этот в первую очередь отключить напряжение вот здесь это я тоже помню. Отключить напряжение здесь, а значит нам вот здесь что-то нужно сделать. Вот здесь я помню что-то я делал. Какие-то шахматы, да, я помню что-то. Во, во, во, во. Ключ есть. Один ключ мы нашли. Один ключ мы нашли. Вот здесь еще записочки. Сейчас изучим. Помните то, что в этой игре мы изучаем все, читаем, конечно же, с вами. Вот. Некоторые моменты я читаю, которые действительно стоят вашего и моего внимания, как было с чем-то у нас, так сигма, сигма. Мы если что сохранимся, я помню, что вот это напряжение нужно снять и как-то попасть, здесь тоже у нас какие-то ачивки есть, я помню. Тоже. Так. Станция. Ага, станция. Я тоже это помню. Нам в итоге э, нужно будет выйти на станцию. Я помню тоже это. Отсюда. Но пока, пока все закрыто, ребят. Пока все закрыто. Нам нужно... Изучать мы один ключ от а, чего-то там нашли. Сейчас я посмотрю, от чего мы нашли ключ. Так, вот здесь а, все наши а, ключи, которые мы ищем, мы ищем вот этот ключ, ключ карта книга. Мы вот один ключ нужно искать, и какие-то еще документы документы которые нам нужно будет найти два штуки один мы уже нашли давайте посмотрим будем внимательнее так мы можем пройти вот в эту комнатку каким-то образом Давайте побыстрее немного ускоримся чтобы так нет мы пока сюда не можем пройти я ошибался. Так, ладно, мы поднимаемся и ищем а, ту комнату, в которой мы нашли ключи. Далее, а, там будем а, разгадывать различные ребусы. Вот. Довольно-таки... Так, подожди, здесь что-то было. Ага. Было что-то, мы не пропускаем ничего, потому что на, у нас зависит все от вот этого. Так, задание основное, найти квартиру Ады. Основное это, основное задание. А где оно находится, я тоже, к сожалению... Давай посмотрим, что здесь. Здесь закрыто. Сервис какой-то там у нас. И мы с тобой поднимаемся вот сюда. Так, ну что, мы оказались опять вновь э, наверху. Да, вот здесь я помню то, что можно пройти. И видим призраков. Так, мы можем... Арчера.. Арчер... А -а -а. Так, ква квартал no, Альфа. Найдите ключи, ключ карту для входа к... Зашибись. Э -э ну, нужно теперь нам найти э ключ от квартала Альфа. Где он находится, к сожалению, я не помню. Uh, ключик. Listen, like before, Послушай, girl, приятель. С кем ты oh. разговариваешь? Слава yes, богу. Так. If... Она либо нам скажет, где ключ, либо like нужно вот эти Rose, моменты. Not... Fine, fine. Ладно, ладно, слушай. Мы открыли аномалию в соответствии с теорией, так, вот, это, вот это что. Что это вообще? какой-то счет непонятно uh, okay. так еще что все так же остается нам нужно найти ключи, ключи ключи, ключи, где они находятся вот это большой вопрос, сейчас мы еще прогуляемся вот здесь потому что может быть где-нибудь здесь валяется он между вот этими проходами вот еще какая-то бумажка Ты мне лучше скажи, где ключи от портала Альфа. Так, ты можешь отключить питание, нам нужно еще будет пробраться на гамму. Так, а где оно в помещении? Так, ну, я думаю, что вот та комнатка, в которую мы пытались зайти, теперь она откроется. Ну, я так думаю, сейчас найдем ее. Ты помнишь, где она? Я вот, к сожалению, нифига ничего не помню. У меня память э, никакая, вообще никакущая. И тем временем мы еще просмотрим вот эти моменты, которые вот здесь мы с тобой еще не были. Очень такая впечатляющая атмосфера, которая нужно искать и нужно что-то что делать. Чтобы развлекать тебя... В это блужданиях я буду говорить, поэтому если что, ну, ты сам понимаешь. Мне же надо как-то тебя отвлечь от, от твоих внутренних проблем, и мы с тобой будем разговаривать. Так, что что тут вот такое? Так, мы не нашли комнатку, где я вот пытался зайти. Давай поищем ее комнатку Вроде бы здесь я все осмотрел. Это мы... Нет, не все. Я не помню, брал ли я этот журнал или нет. Не помню. Так, ладно. Помещение у нас одно находится... Подожди, где, куда идут провода? Провода у нас идут наверх, вообще. Если честно посмотреть, провода у нас наверх идут. Я не могу найти теперь эту комнату, здесь я заблудился. Как я и говорил, в этой игре можно заблудиться, поэтому... Если что, не обязуйте. так нам нужна та сторона да нам нужно перейти как-то на ту сторону так вот здесь что-то у нас есть а подожди это вход назад это я назад иду заперто так, вот здесь что-то есть у нас пока вот здесь, или я это уже читал мы, короче, кругами ходим и ничего толкового не видим пока еще страшного ничего такого не произошло Нам нужно найти помещение, помещением в котором. Так, а здесь я не могу пройти. Это нужно спускаться вниз и обходить. Да-да. Я -да. так задумано, чтобы ты здесь плутал. Я так задумано, чтобы ты. Так, вот здесь, по-моему, еще что-то есть. Я помню. В этой комнатке, вроде бы. нет, э -э так в этой комнатке тоже ничего нету, дальше пошли мы теперь нам нужно <с> я говорил, да то что, так, подожди а здесь здесь мы тоже не можем про. так, питание здесь я включил Питание у нас здесь есть, значит мне надо с той, с той стороны только заходить и все. Потеряться конечно реально здесь. Во-первых, путаешь локацию, но ну, думаю, что... Подожди, нам надо в сторону вокзала идти, по-моему, да, в сторону вокзала. Вот. Вот. Я про вот эту комнату... О, да, во, я вспомнил. Вот здесь что-то у нас есть еще. Семейная фотография какая-то. Семейную фотографию мы нашли. Но ключа здесь нету. Да? и спускаемся. Здесь ничего тоже интересного нету. Кроме семейной фотографии. Я про вот, вот эту комнату говорил. Почему-то она закрыта, но ладно. Нам нужно наверх, по-моему. Я извиняюсь. Так. Давай пройдем сначала по этой стороне, потом пройдем по той стороне. Ну, в принципе нам у нас одна дорога получается здесь я просто ищу источник. мне же нужно сейчас э, в, с генератором войдите в помещение значит оно где-то в помещении я так думаю что генератор находится где-то вот здесь Подожди. У нас провода. Провода шли где-то вот оттуда. Я запутался, если честно, по локации. О, еще какое-то помещение изучаем что у нас здесь есть а, ничего это какая-то прачечная ну и ладно мы можем наверное такие все же пройти отсюда мы можем пройти или нет Ай. Нет, не можем мы там пройти. Где помещение у нас получается? Вот кабель идет. Вот он кабель. Помещение это находится где-то вот здесь. Давайте отсюда попробуем подняться. Вот он кабель. Да, вот он. Отлично. Так. Что нам нужно? Видите код. А, где код? Опс. Пошли искать код. Елки-палки. Потому что без кода как мы... Отлично. Вообще в суперске. Спасибо. Так, я здесь не упаду. Пошли искать код, потому что нам нужен код от этого помещения. А где он находится? Вот этот вопрос. Нашел одно, но не нашел другого. Давай посмотрим, что у нас здесь. Ага. По-моему, код где-то должен быть здесь. А были какие-то ключи у нас? Мы, значит, куда-то можем с тобой попасть. Ага. Давай попробуем. Отлично. А. 3-3. Надо записать, елки-паки. Я ж забуду. Сейчас. Секунду. let's play рулит он может забыть код поэтому взял ручку и листочек сейчас запишу и 3 2 1 2 нам этот код понадобится а теперь мы возвращаемся назад Я уже не помню куда правда но она здесь недалеко вроде главное не проскочить тихо вот она ведем код и у нас будет все в шоколаде отключится свет и все нормально так вот 33 два один два так вазь, войдите в запасной не понял войдите в запасной квартал гамма и заберите запасной ключ карты ада так нам нужно гамма это место, где мы с вами, мы с вами, мы с вами, где горело у нас электричество, по-моему. Давай побыстрее, потому что я не хочу затягивать. Не хочу вообще затягивать. Теперь же. Не то что давичи, мы смело смотрим по проводам, да, вот они, и проникаем, проникаем В квартал. которые нам нужно было попасть. Собирая по-тихому информацию, которая у нас есть, потому что от этого от этого наш э, финал будет зависеть. Я так понимаю, сколько информации мы наберем. Столько э, мы узнаем о, о этом, об этом сказать об этом месте об этом корабле об этом так и мы с тобой можем наверное вот он еще какой-то ключ у меня четыре ключа давай Парадей Ну давай Открывайся Здесь мы с тобой Посмотрим что есть Интересного Ага Uh, ничего к сожалению здесь ничего ничего да здесь интересного нет пошли дальше смотреть о двери у меня четыре ключа нужно их использовать Да вот у меня осталось три здесь ничего нету Красивейший пейзаж Так, но ключ Ключ Ады-то мы не нашли Нам нужно найти его Ключ Ады, да? Где-то он здесь, ребят Где-то здесь Давайте попробуем Еще куда-нибудь зайти а если его нету, то он значит вот здесь. И мы с тобой плохо посмотрели. То бишь, я поторопил... А, да, да, да, да, все, вспомнил. Я поторопился. Вот он, ключ ады так мы нашли ключады теперь квартал нам нужно найти квартал альфа то бишь мы отсюда уходим и идем в квартал альфа ну да <смех> согласен с этим вообще а, потому что действительно здесь бродишь я вот а, ну сами видели да наверно что круг должен быть а, замкнут Мы слышим а, чьи-то слова так и нам нужен альфа альфа альфа у нас находится наверху вот здесь главное не попутать ребята потому что блуждать <вл instig> блуждать я уже не хочу Главное не попутать, и нам нужен квартал альфа. А -а Все, мы идем вниз и заходим с другой стороны, потому что он нахо... здесь перегородка, и мы не можем туда попасть. Мы не можем туда попасть, нас что-то держит, нас что-то задерживает, и это что-то, а откуда мы можем. Мы можем, наверное, таки отсюда попробовать войти. Мы опять видим призраков в тени, в тени этой станции, теней всего этого, этого происходящего. И давай попробуем отсюда забежать. так нам нужен альфа да найти альфу круги круги круги я не вижу просто альфу поэтому так здесь прохода нет значит Ай, боже мой, боже мой. Значит, нам обратно. Мы немного с тобой обманулись. Да что... Чтоб вас, как попасть в этот квартал? Я запутался. Я, говорит, запомнила путь. Как ты запомнила, если я его не запомнил? Мне будет легче, говорит, найти этот альфа так отсюда мы не можем брал не брал брал плохо что не помечаются так нам нужно попасть в альфу да еще раз смотрим наверх где это альфа я же подожди я правильно шел ну. я все правильно шел почему меня не пускают в альфу я пошел отсюда поднялся или я не отсюда пошел вроде бы я отсюда шел и вроде бы я отсюда спускался да может постараться пройти как-то аккуратненько где э, у нас обрыв вот здесь вот аккуратненько пройти Отлично. Альфа, альфа, отсюда мы не можем попасть, тоже. Я потерялся. Delta. и вот она альфа вот здесь она за стеной но я не помню как проходить туда Заканчивать надо, заканчивать. Это обязательно нужно заканчивать, потому что... Давай попробуем с той стороны войти. С той стороны станции попробуем вот отсюда зайти. Так, здесь не открылась дверь. Нет, здесь я наверху был. Давай попробуем отсюда подняться. И снова. Я запутался, ребят, честно. Я запутался и не могу на найти о боже мой work. неужели то yes. у нас пошло сохранение мы с тобой в квартале альфа посмотрим что здесь есть Блин, он не ходит так музыка играет так давай посмотрим документы какие у нас тут Блин. томас миллер со своей женой и дочерью элизабет Здесь мы можем, наверное, куда-нибудь еще зайти, кроме спальни нашей сестры. Музыка жуткая, очень жуткая музыка. Она прям бьет. Так, мы ждали тебя сколько могли, но теперь это опасно. Мы заперли... Все, и уходим вместе с какими-то людьми в Сигма и Дельта. Приходи к нам в сад, только если сможешь. Не мешкой, просто иди, Томас. Итак, здесь еще какая-то записочка у нас есть. геамка некоторые из вас вообще-то предпочитают спать по ночам. Я не прошу тебя пересматривать, водить подружку к себе, но во имя святого, умоляю, сделай шумоизоляцию в своей комнате. Ну, ты понимаешь, чем они там занимались, да? Так. Куда нам идти? Зачем нам идти? Так. Ну, давай попробуем. Куда? мистер? Вот, осмотрите а квартиру. Так, это сложно. Kind of uh. Это самое сложное, то, что предстоит в этой игре. Наверное. Для меня, для моего мозга нужно будет собирать резб, ре, резбус. Мы сейчас а, все осмотрим, и а, чтобы я не... Мы... Где ты сейчас? Это не переводится. Так, какой-то диплом that brought me here. What does that even mean? My research is about <nephew> секретная, которое мы должны будем не то, ты смотришь открыть найдите спрятанное вот эта задача, конечно, очень хорошая потому что сенсор берет почему-то фотографию Давай изучать знаки, непонятные для меня знаки, буковка В. Воздух. Вода. Воздух, вода. И что у нас здесь еще? В общем, воздух, вода. Ну и что дальше? Это... Понятно. вроде бы мы все осмотрели с тобой да ну и давай посмотрим что нас э, приготовила наша сестра вау скорее всего расположить предметы каким-то образом чтобы они совпадали с чем-то там а с чем непонятно вода это ромб вода ромб я уже запутался вода ромб ромба ладно ребята это я когда решу это просто пиздец какой то а ну я здесь не должен был трогать теперь я должен буковку в опа попал неужели неужели я попал Ладно, я там сделаю быструю перемоточку. Я надеюсь, что ты не обидишься. Не обидишься, друг мой, извини. Извини, так получилось. Я тупел. Так, и мы полезли... Приезжай на Гелиос. Соберемся вместе, будет весело. Что у нас здесь я не вижу ничего так. почему я не могу взять ничего и смысл то что я сюда шел я три часа ковырял с этим что с моей сенсой я ничего не могу сделать теория доказана одной вселенной стратегической стратегическая значимость. в общем ничего такого важного здесь ребят нету вообще как-то сенсабельно работает криво вот смотрю я на предмет, а он мне не показывает. Я... Какой мне стороны подходить-то к нему? Мне же вот эти исследования нужно как-то забрать. Алло. Алло, сынца. Я вижу, что вот этот дневник нужно прочитать. Может, чувствительность нужно убрать? Чувствительность мыши. Давай сделаем самую маленькую. Может, у меня чувствительность высокая. не показывает мне он мне его не показывает Ты видишь ну, не может же так быть Баг какой-то, серьезно. Это баг. Я же не могу в прыжке это сделать, понимаешь? О, боже мой! сынца! Нужно было просто... Although I'm afraid I found an error in your fancy calculations. That would be the day. What did you find? Well, you've got massless с vectors intersecting with relativistic spoon dimensions. None of what you just said makes any sense whatsoever. Makes just as much sense to me as this notebook. These equations will allow you to send the letter back как я, как Она обещает то, что сохранит I ее блокноты и тому подобное. Что? она говорит то что заперта в ловушке и нам надо валить отсюда вот здесь она с инца очень хорошо сработала с книгой это было вообще что-то честно говоря У нас должно пойти хотя бы какое-нибудь сохранение, чтобы мы уже полностью эту серию с вами сохранили. Потому что игра автоматически не сохраняется. Она сохраняется только чисто по каким-то моментам. Итак, мы с вами отсюда вылезли. С этой комнаты валим, потому что мы здесь очень много времени провели. А у нас еще цел... целая куча заданий. Hello? Приятно, наша новая гостья. Приятно, наконец, позволь представиться. Я Никола Теста. Я знаю, кто ты, а теперь боюсь, это невозможно. Уверен, что ты знаешь, на Гелиосе ведем карантин. Позволит тебе исследователю открывать что-то там, нанесенный ущерб слишком велик. Я не могу позволить это. Поэтому мы должны оставаться на местах. Чтобы исправить эту ситуацию как продвигаются дела пол полный великий гелиос разваливается на части идиот так. вернитесь из-за из из из изоляции портал hey, Альфа, нам нужно возвращаться... You too, так вроде бы please, вроде бы здесь э, э, все Uh. Еще один секрет. Только-только okay, uh. to... я не понимаю. So Мне I вроде бы ничего не давали. О, боже okay? sure. oh, мой. Я, я ненавижу эту игру уже. Так. Где-то я видел это уже. Так. Понял. ЦУ. Волк у нас тоже не попадает, как написано... вот, если так э -э а если вот так, то попадает понимаешь вот, и сейчас мы ставим сюда овцу открываем э -э овца траву Открываем. И последнее у нас. А... Главное не попутать. Главное не попутать. У нас была... Пастух. Овцу. А... Волки. Овцы. А собаки собаки волков и э, сейчас идет пастух по логике должно быть так неужели ух я бы сохранился где нибудь где нибудь сохраните меня Мы взорвались. I I Моя вина. Nice Звучит отлично. Хорошо. Работа. Так, у нас здесь открылось новое помещение. Мы сразу сюда пройдем, посмотрим, что у нас здесь с вами. Похоже, что мы идем с другой стороны. Как же, как же так? Как же так? Не дайте мне здесь застрять, а, пожалуйста, у меня уже. А, мы это видели, да, все. Сейчас, а у нас цель добраться до квар до квартала Альфа и найти Аду. Идем в квартал Альфа. Так, нам надо посмотреть, где этот квартал, потому что я не помню. Он может быть и здесь, где-то рядом. Подожди. А, из квартала Альфа. Все. Мы выбираемся. С удовольствием я здесь выберусь, потому что у меня уже прям трешак от этой игры. Особенно от двух последних квестов это было вообще что-то у меня агония. И вот она самая, самая интересная в игре происходит о боже мой что происходит что случилось Так, мы должны бежать. Король мира! Куда мне бежать? Я не знаю, куда мне бежать. Тебе нужно добраться до входа, я уже здесь, давай, быстрее, я уже здесь, до входа. Рейл-стейшн. Рейл-стейшн, я уже здесь, давай, открывай мне. Мем. Ну вот, готово. И что? Я не вижу, чтобы они открылись. Может, они где-то в другом месте открываются? Где они открываются, сэр? А, может быть, вот тут-то. Я надеюсь, Кто Стоп. идет? Стоять! Блин, а куда бежать? Он мне не сказал! Так, бежим! Бежим! Сюда! Сюда! Что? Куда? Куда мне нужно бежать? О боже. О боже мой, он меня убивает. Так, нам теперь нужно сбежать от этого придурка, потому что... Он будет нас преследовать... прямо здесь uh, первую отбегаем вторую отбегаем вот здесь, uh, да, вот сюда, вот сюда и вот сюда все, все, я бегу, я бегу, только я не знаю, куда я бегу Я не знаю, куда мне... Куда-то да... куда дальше бежать! Елы палы! <звы> каждый, каждый сантиметр все дальше и дальше мы пробегаем, но, к сожалению... Так, подожди! Подожди, в какую сторону? Я не в ту сторону побежал. Я не там возродился. Да, мне еще время. Не должен. Ты не должен меня убить в этот раз. Я должен добежать. Я уже, в принципе, дорогу знаю. Здесь сюда. Вторую пробегаем. Вторую пробегаем. Быстренько, быстренько сюда. Прямо. Перебегаем прямо и сразу мы не, э, не путаемся а вот сюда бежим да и потом потом нам нужно бежать вот сюда наверное скорее всего да вот он поезд поезд все мы прибежали мы успели мы друзья успели Откуда знает он мо ⁇ Откуда знает он мо ⁇ имя, Роуз? Неужели, неужели мы с вами сделали это и наверное друзья спасибо всем а, кто досмотрел это а, две части сразу поэтому я благодарю всех я разделю по постараюсь разделить видео так чтобы она была нормально просматриваем вот и Далее, далее мы с вами встретимся вот в этой главе творения Дедала. Вот. Я с вами прощаюсь на этой минуте. И я буду ждать вас каждый раз, когда выходит видео. А видео у меня выходит понедельник, среда, Пятница и воскресенье у нас стрим, друзья мои. Вот, я буду ждать а, в это время вас а, обязательно. А, могут видео различные выходить у нас, поэтому у микрофона, как всегда, был с вами Вадим Картавый. Вы были на канале Картавый. В игры на ПК. Что, блядь? Монтажа, блядь.